другим подходом в общем анимацию делать я его скопирую фил читаю сейчас чате напишу господи чай так быстро летит я там видела какие-то сообщения интересные но все равно не не успела даже нормально зацепиться Димас. Блин, у меня ощущение такое. А, нет, все нормально. Мне показалось, как будто у меня футаж заново пошел, но нет, там я просто перерабатываю какие-то начальные кадры. Скетчивать, Дима. Так, чего вы там смеетесь? Без меня. Без меня спокойствие, Мы все свои, никого не осуждаем. Да приятно слышать. Может, на сразу из шкафа выходить. Вы же меня не осуждаете, да. Не осуждаете. Так. А, вот сейчас слушаю, как они общаются, я блин, понимаю, как они милые и хорошие друзья. Прям а, больше чем три, больше чем три. Как круто Так. Значит, меньше чем три. А, да. Ну, больше чем три в этот раз. Так. А, э, э, очень хочу, чтобы меня заметили. Удачи на стриме чудесного времени суток и вообще ты умничка. Спасибо. Мы никого не осуждаем. Пока, ребят, удачи, Тим. Удачи, ура, да, давай. Будем ждать тебя А, чек через время. Так, да, надо чекнуть донаты, тут набежала. Ух, сейчас я, наверное, чекну донаты и опять на перерыв пойду, потому что меня прям потрясывает, я прям беспокоюсь. Так, да, а, донат, я перерыв uh -huh. Сердевки, блестявки, блестяшки. Дима Лох, э, ну, надо было обязательно зачитать. Курьер, э, отдельное спасибо той собаке, которая провела этим вечером чашку прямого кефира. Если автором идеи провести сегодня стрим спустя тысячи лет, э, был Фил органайзер, Машке и Диме тоже сердечко вообще и идею кому закатить стрим это была моя идея, но она была, знаете, три, три года назад еще. три года или два года назад я хотела запозырить в какой-то момент стрим после выпуска видоса но не получалось у меня по разным обстоятельствам сейчас более-менее получилось, конечно, косячно но надо где-то опыт брать, надо где-то опыт брать и я опыт набираюсь на вас. Да, получается. Так, получается. Вольф Вольфшмитц. У вас очень прекрасный стрим. Печенье к вам и вкусного чая. Спасибо. Не со 100 стопроц. Привет, я делаю кукол из папье маши. сейчас делаю ютуберов. Что думаешь, если я тебя сделаю? у папье маши. Я не разбираюсь на самом деле в этих вещах. Вообще, ты даже... Хотя, знаешь, на какой в какой-то момент я начала натыкаться на творческие ролики в интернетах, где люди то ли из пластилина, то ли из полимерной глины, то ли из того из другого делали всякие клевые такие сооружения прик прикольные. Даже в какой-то момент залипла, Но потом пошла делать работу. Да. И отлипла обратно. Ну, это было бы прикольно, я думаю. Да однажды в момент на видосы, где чуваки скатываются на скейтборде с дорожного, вокруг горы. Она так вниз спускается так вот, и они не никогда... катаются. Такая тема, я посмотрел эти видосы на фоне себе постоянно. Блин. Это выхождение на темы, конечно. Ну ладно, дальше. Балдёж, балдёж. Человек, а... Маш, что по-моему сетлом, по-моему, забыл? А, я же не чусь сколько лет. Ничего не задала. Твой Хикус. Э, живу в Латвии. Я пианист, компози э, композитор. Не могу передать весь ужас своего музыкального обучения. Мне сломали все, начиная с детства. Это не только проблема в России, моя любовь к музыке, любовь через боль. Вот оно как образование бывает, влияет. На непосредственно образование в этих в университетах, колледжах. Я не знаю, как с этим, между прочим, бороться. Самой такого не было, опять-таки, но ну, рассказывали очень много негативных историй, связанных с этим. Как с этим бороться? Чёрт, чёрт его узнает? Наверное, у всех все равно индивидуальный подход в этом случае будет. Подписчик Милшу. Я от Милшу. Приветик, я сегодня узнала от Милшу твой канал, я залипла. Просто оторваться не могу. Передашь привет мне и Милшу. Подписчик Милшу привет от меня, от Crazy. И, ну, думаю, от Люды было бы тоже прикольно привет получить. Uh, не не, не голо 3 uh, комплиментов всем, особенно всем и всем, и всем. Вот так вот. Мейден, uh, uh, купите новый пиздатый микрофон Филу. У Филы и так пиздатый микрофон, у него самый пиздатый микрофон. <звук> Это может дискорд очень сильно зажимает звук, но на самом деле, когда он записывает специально в программе звук, он звучит очень пиздато. Прям клево. Между прочим, в прошлом видосе мог бы быть и пиздатый звук у Фила и у Димы по отдельности, но пришлось брать звук с непосредственно, короче, как я его записывала самостоятельно, из-за того, что у Фила не получилось, звук как-то, что-то у него, короче, сломалось там в итоге. А что, сломалось? Не, ничего, ничего, да. нормально. Кирилл Бро, резкий ты мой пример для подражания. Лучше качественно, чем быстро. Люблю тебя. Вообще, надо уметь как-то и качественно, и быстро. Вот... А как? А как? Черт его пойми. Я, я стремлюсь к, äh, к оптимизации. У меня не получаются местами, но есть подвижки. Небольшие. Потому что это все-таки YouTube. YouTube это такое место, где нужно умудряться и статистику как-то поддерживать, и еще как-то что-то где-то. Так, я уже начинаю, начинается у меня опять эта дислексия. Да, все нормально, это, что я хотел сказать. Маша, ты, если хочешь, можешь сейчас пойти отдохнуть чуть-чуть, там, это, попить водички, ну, вот это Да, я минуток на 5 отойду, буду успокоить. И приду. Давай, а вдруг, и вдруг, а вдруг то, что со мной происходит, на самом деле паническое... Ладно, шучу. Я, Я бы уже билась бы на полу. Я пока расскажу историю своей жизни. Давай, Фил, выкладывай контент, бы который был предназначен для твоего канала, ну то есть сдулся. Шучу, Фил. Когда Ладно, давайте, рассказывайте пока друг другу. Когда Давно, в детстве моем. Так, короче, смотрите. Я... И родители начали покупать э, дачу, то есть summer house, э, грубо говоря, и решили, короче, ну начать выбирать, какой дом они все-таки купят. Мы приехали на одно место, которое мне показалось, ну крайне страшно, ну не крайне страшно, ну, ну стрёмным, ну мягко говоря, стрёмным. Я пошел в Соляново, ну они там начали разбираться с делами, договорами и так далее, а я пошел в лес и познакомился там с одним пареньком условно назовем его Дима. Да, был я. Условно назовем его Дима, он, короче, был достаточно цикливым и боялся. Вот, там было короче, этот, э, вот этот паренек, который боялся вообще в целом заходить за определенную территорию, где всякие заброшенные дома, там все разруха, поляна гигантская, вот. И пошли я мы, значит. Вдвоем... Извините, да. разыграю все громко, а может быть, вы, мы, Ой, типа, не Потише сделаю себя как-нибудь. Вот так Наверное, подальше просто стану. Вот. И пошли мы, значит, в. В эту, в эту на эту территорию запрещенную, скажем так, вдвоем мы шли шли, было страшно, было так типа дождь шел сильный очень, а мы далеко уже ушли и вдруг я слышу непонятный вой или ор какого-то существа, я mm -hmm. оборачиваюсь и мой друг вот он, он такой а -а -а -а", новый друг он такой а -а -а, блин страшно что это оказалось оказалось что это была лиса которая краулила нас на протяжении 20 минут как минимум, потому что я слышал эти звуки еще очень давно, и когда мы решили обернуться, пошли, пойти домой уже, потому что далеко уже зашли, там очень страшно было, дождь опять же, мы увидели эту лесу. Она побежала, она дала Диору прямо в нашу сторону, и мой друг, он описывался, ну, Дима описывался. И побежал... Буквально? Буквально, буквально описывался. прям... Сколько лет вам было? Ну, ему там 12-11 лет так. написался да, и побежал вообще куда-то в лес, вообще в кочергу какую-то в лес. А я остался короче с этой лесой наедине. И мы смотрели друг другу в глаза. Мы долго пытались как-то... Ой, включилось распознание речи. Долго смотрели друг другу в глаза. И в какой-то момент она начала приближаться ко мне очень близко. И, понятное дело, я решил как мужик, как полный уверенности человек пойти на нее И так получилось, что она на меня напала. И укусила меня прямо за руку. Большая часть укуса пришлась на мой указательный палец. И из-за этого теперь у меня на пальце достаточно глубокий шрам. И я его не чувствую, в принципе. То есть, как бы, я, он у меня есть, все окей, типа, все функции. То есть я могу чувствовать холод, тепло, и много чувствительность в нем пропало. Прям, реально. И после этого, я помню, я а эту лесу я она укусила меня за палец я ее вот так вот швырнул куда-то в лес она убежала и я пошел домой как я узнал где мой дом находится по линии такой желтой мочи на траве куда побежал мой друг как раз таки новый. ну прибежал я домой говорю мама у меня пальчик разъем раскуражен скажем так Увидел я, ну, она увидела, она сразу же такая, а, боже, боже, делать, что делать. Поехали мы, короче, в э, какое-то медицинское учреждение, мне там зашли палец, и вот теперь у меня пальчик, как э, коряжка какая-то. Вот так вот. Вот такая вот история. Тебе удобно в жопе? Лёпим... Да, в жопе ковырятся удобно, да. Типа, ты не чувствуешь, тебе нет проблем, что сильно сжимается. Давление есть. Лисо звали Дим Ас. Ах так что, вот. мне чуть пластмассу не просил от смеха сейчас бы еще история была мой друг умер его звали дима мы сидели на стриме есть еще несколько историй о том как я получил свои шрамы на своей голове кстати кто кто бы мог подумать короче когда я был в детском садике большая такая там начинали в чате, моча Дима спасла жизнь Бешенства, да, не было бешенства у этой лисы, но все как бы все обошлось. Просто зашили мне палец, сказали, что все окей, типа, единственное, что вот опять же палец чувствительности нету, но теплое, холодное, я могу различать им. Вот, вторая история была про то, как я в детском саду ёп, ёп, ёпнулся, так скажем, на голову об э, передевалочный стул. Короче, там дети передеваются, да, и вы, ты упал на голову, у тебя голова болит. Вот. Меня толкнуло пожелание... <связывая> <связывая> всё, всё, давай, пошли. Да. Давайте, всё, можете всё, идти, Давайте. Dungeon Master, Dungeon Master, Master, Master, Dungeon Master, Dungeon Master. Dungeon master.